Также ребятишки заметил, раньше не обращал внимания, тоже поставили а, такой указатель, предупреждающий, что будьте аккуратны, что здесь также орудуют мошенники, карманники, которые могут а, ваши деньги, которые у вас в сумке там или в кармане, просто ну, украсть, скажем, опять в мягкой форме. Так что... Большие суммы с собой на Волки не берите, потому что вот именно когда идет движуха, здесь бывает большое скопление народу, и просто вот в этой гавке какой-то непонятной вы не почувствуете, как вам залезут в сумку или там в карман. Поэтому взяли с собой соточку-две баксов, опеняли, прогуляли и пошли с довольные. В общем, вот так вот выглядит Волкин-стрит днем. Потому что ночью здесь музыка орет со всех баров. И у каждого своя, и каждый пытается переорать, можно так сказать. Стоят тайки, зазывалы, заманивают вас в бар. Зайдите к нам, у нас пиво стоит столько-то. Покупаете две, у нас стоит столько-то. В общем, много европейцев, украинок, русских работает именно в а, Стрипис Баре. Ну, сами понимаете, какие услуги. А кто-то оказывает, кто-то не оказывает. То есть все зависит от человека. И едут не спеша. Улочка маленькая, улочка. Сумасшедший дом это какое-то новое потому что раньше я его не видел какое-то новое заведение но тоже гол-гоу, по моему если я не ошибаюсь там было написано вот в аренду сдается То есть бар или не приносит прибыли решили его сдать в аренду и здесь у нас Севана носят алкашку Также можно перекусить в баре. Но опять же, какие цены? Сейчас посмотрим, что у нас тут за цены. 120 блинчики. Крабы 300. Креветки полкило 350. А, микс какой-то у нас идет. Креветки, крабы, мидии 900 бат. Рыба 380 том янку 180 бат ну то есть здесь цены отличаются в любом случае чем вот вы будете там хотя бы на том же джам или чуть подальше от Джамтьена. даже если вы здесь в центре будете заказывать в кафе ну чуть дальше чем волкин стрит находится ценник будет во много раз дешевле потому что здесь еще раз говорю это можно так сказать мека туристическая и все ассоциируют именно Таиланд, Патаю с одной улицей, Волкин стрит. Но на самом деле, ребятки, здесь не хуй ловить на этом Волкине. Вот все, что происходит на Волкине, можно найти, грубо говоря, там уйти чуть дальше от Волкина, на любую из соек. Зайти, те же самые бары, те же самые тайки. Ну, я понимаю там арабов турков они сюда идут а, чтобы европейки когда посмотреть только из-за этого но мы европейцы я, ну вот я говорю про союз бывший а, смысл сюда идти смотреть я говорю мне уже от слова Волки иногда даже подташнивает когда говорят пойдем на волкин потустим мне проще приехать в тайский бар сесть посидеть выпить и поехать домой всем вот именно здесь ходить в этом шуме ну в общем мы уже с вами подходим к началу волкина уже как бы ну считается основная часть если отца из центра в сторону джамтейна двигаться и сейчас уже будем делать обзор именно пляжей то есть самого пляжа который Начинается от Волкина и почти идет до Неклуа. Ну Пойдемте. Так, ну что, девчонки, вот у нас это начало Волкина стрита. То есть уже другая вывеска. И все, как правило, начинают движение вот именно отсюда. А мало кто начинает движение, откуда я начал съемочку. Здесь у нас также бары. То есть можно в таком баре посидеть. Фенлик, средний парик где-то бутылка, маленькая бутылка в районе 40-45 бат. Если я не ошибаюсь. Но я говорю, если чем дальше вы уходите от Волкина, тем ценник даже на ту же еду становится чуть ниже. Или даже не чуть, а во много ниже. Тот же тамян к примеру, не 180 бат будет стоить, а 100 бат. То есть такая же тарелка порции, или даже может быть больше по размеру. Ну, здесь иногда бывают, особенно вечерами, когда вот Волкин открывается, бывают прям пробки такие, такие, скажу, прям. Бывало такое, что даже выходили, просто бросали люди, выходили с туков и шли пешком. Хотя там оставалось пройти метров 200-300, проехаться. Да, они это расстояние проходили пешком. Вот вам еще один Макдональдс. А здесь у нас... Дайцы Сидят Перекусывают То есть еда на каждом углу а, Ребят, честно не помню Тот же обменник снимал в начале Волкина Вот здесь даже ценник Доллар стоит 33-34 А рубль стоит 0.512 А там 0.50 просто То есть на 12 каких-то копеек мы от Волки отошли буквально метров 100-150, то есть Даже вот э, курсом обменника здесь чуть-чуть, какие-то копейки Ну, кому-то приятно будет, я понимаю, вы все пытаетесь эти копейки высчитать Ну, на самом деле вы считаете непонятно для чего Вы не те деньги меняете, чтобы там высчитывать этот маленький, незначительный курс, какие-то копеечки В общем... Мы уже заходим на, точнее, уже зашли на, <coughs> правильно она называется, Роуд-бич. <coughs> По бичке сейчас пройдемся. Ну, так же, как видите, пляжи практически пустые, но стоят лежаки, зонтики. Вот вдалеке там, ну, я бы не сказал, что тех же китайцев при море здесь. Пляжики пустуют, все без работы стоят. Ну, пойдемте дальше сейчас, прогуляемся. И, наверное, с Саньком мы все-таки сегодня увидимся, потому что я двигаюсь в его сторону. И, наверное, он скажет заключительные слова, попрощается, а завтра утром уже будет улетать. Ну, как видите вы, лежаки все пустые практически. Ну, там вот одно тело валяется, может быть, даже сами тайцы валяются. Этот скрывается, ай-ай-ай. Розовский город считается а, Можно прийти заказать Здесь также покушать И можно, как я понимаю, микс сделать Ну вот здесь уже блюдо стоит а, Тоже а, 200 Есть по 80 Но самое дешевое, по-моему, 200 бат Но я не буду местать ребят а, Также можно заказать Экскурсию Yeah. Экскурсию можно и пострелять с огнестрельного оружия, кто любитель а на парашюте полетать, кто хочет вспомнить армейские годы. Вас прицепят тросом и вперед, потом аккуратненько также сбросят. И вот на этой улочке ночью у нас жизнь начинается другая совсем. У нас выходят а, ночные бабочки, которые а, предлагают уже свои услуги. То есть днем одни тайцы предлагают услуги в качестве развлечений, там еды, стоков, всего такого, да. А, там, а, покататься на скутере наводном, на водном, на спидботе, на парашюте, пострелять. А вечером выходит уже другая публика, а, другие тайцы. Но опять же есть и тайцы, есть.. А, там Камбаджейки, то есть Он, дело, чуть мусорный ящик Не выкинул тайку, Что-то она его допекла А было бы интересно посмотреть Если бы он сейчас ее опустил, мусорный бак Был бы кадр Интересный а С правой стороны у нас здесь какой-то торговый центр а, Я не помню Ну, точнее, я ими не интересуюсь Как он называется даже. Потому что не любить ли по ним В общем, пойдемте дальше В общем, вот такой у нас вид открывается Ну, не с центра пляжа, но ближе к центру мы уже практически Хотя нет, нам бы до пляжа до конца этажных Вон туда Здесь у нас какое-то непонятное, непонятное сооружение Ну, говорю, по всей бички вечером можно найти вот именно бабочку чтобы провести с ней время также можно прийти сесть в бар с видом на залив сидеть потягивать пико тенечки и наблюдать то есть тайцы вот расслабляются лавочку себе сделали импровизированную кто-то уже с чемоданами пришли в тенечек, но сейчас погода прям такая хорошая а, не жарко, ветерочек немножко обдувает и здесь у нас куча индусов в общем а, что-то им уже впарили, идут довольные, счастливые нафоткали их, рамки подогнали Теперь поедут к себе. Вот тайка стоит, бабло собирает. В общем, такие-то... А, ну да, где-то их фотографировали. Ставили это все в рамку. И теперь впаривают. Им. Кто хочет, в принципе, может также сделать. В общем, сами видите все. Сегодня 24 июля. То есть погода... Такая немножко пасмурная. Но народ купается, загорает при всем. При этом еще зонтики раскрывают. В общем, получают наслаждение. Мы уже, в принципе, сами тоже подходим к району а, Центр-фестиваль. И сейчас я буду созваниваться с Саньком, а, чтобы мы с ним пересеклись в районе пляжа или у него а, в его гостинице, где он остановился. Может быть, он нам даже нам покажет а, свой номер. В общем, пойдемте.